Здравствуйте! Учить английские слова можно по-разному. Можно зубрить, можно учить по словарю, но это все не работает. В этом видео ваш ребенок легко и быстро выучит профессию в английском языке, а вместе с ними научится строить вопросы с глаголом to be и уже начнет говорить. С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. Your bilingual future Сначала вспомним про нашего доброго дракончика to be. Помните? У него было три головы. м is, are. Сегодня мы поговорим о второй голове, is, которая любит читать в своем уютном-уютном креслице по вечерам, у которого есть три друга. He, she, it. Они всегда вместе. He is, his, he his. He she is, she is, she is, it is, it is, it is. Как нам задать вопрос, например, он пилот? Это очень просто. Смотрите. Мы переносим is на первое место. Сразу перед he he is, is he, he is, is he, he's a pilot, is he a pilot? То же самое делаем с she и it, she is, is she. She is. Is she. She is a housewife. Is she a housewife? It is. Is it. It is. Is it. Is, a bird. is it a bird? Так у нас получились разные вопросы. Потренируемся? Повторяйте дружно вместе со мной эту веселую песенку. He is a pilot. He is a pilot. Is he a pilot? Is he a pilot? He is a fireman. He is a fireman. Is he a fireman? Is he a fireman? He is a policeman. He is a policeman. Is he a policeman? Is he a policeman? She is a housewife. She is a housewife. Is she a housewife? Is she a housewife? She is an astronaut. She is an astronaut. Is she an astronaut? Is she an astronaut? She is a teacher. She is a teacher. Is she a teacher? Is she a teacher? It is a bird. It is a bird. Is it a bird? Is it a bird? It is an apricot. It is an apricot. Is it an apricot? Is it an apricot? It is a balloon. It is a balloon. Is it a balloon? Is it a balloon? Вот такая веселая песенка. Повторяйте ее почаще. Вы молодцы! Good job! На этом все. Вам было полезно и интересно это видео. Пожалуйста, поставьте под видео лайк. Да, и не пропустите следующее видео, где ваш ребенок быстро поймет и научится правильно отвечать на любые вопросы с глаголом to be по-английски. Для этого быстрее подписывайтесь на мой канал, и вы получите это видео первыми. С вами Диана Дилан и онлайн-школа ILS. ILS – Your Bilingual Future